Сегодня в воскресенье мы отправились в яхт-тур по Алании. В этом году я создалась такой целью посетить и съездить на все экскурсии, которые есть в Алании. Ну и конечно же показать вам, как они выглядят, что там происходит, что показывает интересного. Ну а сегодня мы отправляемся в яхт-тур вместе уже с Сайханом. На отправляемся в наше морское путешествие. Наш корабль находится прямо напротив дискотеки. Робин Гуд. В предыдущем ночном видео я вам его показывала. Называется он Джунейт Баба. Кстати, у этих ребят э, два корабля. Один Джунейт Баба для таких более или менее сумасшедших туров с пенной вечеринкой. И есть у них еще вот этот корабль, э, на котором можно э, ходить на рыбалку и ходить такой более релакс-турс. Давайте сейчас пройдем до того, как мы отплыли, пройдем по этому кораблю. Этому кораблю 6 лет. Ребята, которые владеют этим кораблем, занимаются, ну, можно сказать, этим бизнесом уже около 40 лет. Корабль наш постепенно заполняется. Здесь три палубы. Это первая палуба, на ней обычно, на ней обычно подают еду. Ну, в общем. Во время остановки все здесь кушают. Сейчас идем на вторую палубу. Очень много народу. Но я думаю, что я туда подниматься не буду. Я лучше поднимусь вот сюда, на Капитанский мостик. И покажу вам, что у нас. Сейчас, кстати, 10 утра. Солнце светит, очень жарко. Вот так вот выглядит набережная Алании. Ну и вот так вот выглядит наша лодка. Народу нереально много, поэтому другие лодки тоже заполнены. Кстати, этот тур мы купили в компании Тевроно Туркс. Стоит он 20 долларов. Что включено в тур? Ну, конечно же, трансфер из отеля или от дома. Но мы приехали на мопеде. И включен обед. Включены все безалкогольные напитки. Ну, естественно, все другие алкогольные напитки, они экстра. Да, здесь очень много народу, нам здесь места нет. Придется нам сидеть внизу. Все лежаки уже лежаки уже заняты, надо раньше просыпаться, но здесь тоже есть лежаки, но здесь будет очень жарко, в общем на улице жарко, 10 утра и вот так вот выглядит. Сейчас будем плавать около Красной башни из суда верфи. Здесь стоит очень, очень много других лодок. Это первая остановка и народ плавает. как другие корабли, будем продолжать. Сейчас плаваем на новый порт. Там тихо, без волны. У нас будет там плавание, а потом обед. Здесь, кстати, очень много рыб, постараюсь поснимать под водой, если, если удастся. Оставательная остановка. напитки, кола и дают рис, рис, салат, хлеб и куриные грудки. В таких турах традиционно подают рис или булбу, салат и вот курицу, которую я уже съела. Но... Просто ну, достаточно вкусно. Еще можно взять различные напитки и воду. Это тоже все входит в стоимость Guli, guli, guli, guli Ram, zam, zam, ha, ah, Ram, zam, zam Ram, ah, zam, ah, zam ah, Субтитры возвращаемся обратно в порт и сейчас у нас последняя плавательная остановка опять около красной башни и сюда ветки Друзья, наше путешествие закончилось, народ покидает корабль. Ну, дорогие друзья, наш тур закончился. Вот такой вот небольшой тур у нас сегодня был. Морская прогулка. Нам очень понравилась. Мне очень понравилась. Еда была вкусной. Эм, музыка не громкая. Пенная вечеринка. Ну, В общем, друзья, очень классно. Если хотите советуем вам корабль, который называется джулий Баба. Так мы хорошо отдохнули, что даже устали, поэтому сейчас едем домой, в воскресенье отдыхать дальше. Ну, а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ну и, конечно же, приезжайте, приезжайте в Солнечную Аланию.